мужские мужчины. Это крайне нетипичный и необычный эпизод. Я хотел бы вам рассказать о своем крутом подарке от моего подписчика Саши Неплюева. Дело в том, что Саня отправил мне свой Asus Rock Phone 6. Телефон в идеальнейшем состоянии, даже ни одной царапинки нет. Саня мне сказал, что ему в телефоне не понравилась сенса, что никак к ней не может привыкнуть, мол, на айфонах она поприятнее. Да и вообще, Санечек сказал, вот тебе трубка для контента, только делай. Я никак не могу подвести брата-брата и вас, мужские мужчины. Я хочу поделиться своим опытом использования данного девайса. Это будет интересно, ибо мой основной сотик это iPhone 13 Pro Max. И скажу прямо, к Android девайсам я отношусь не совсем однозначно, но обо всем по порядку. Тестирую данный гаджет я уже порядка двух недель. И возможно некоторые из вас заметили, что на крайних эпизодах уже Утажи с геймплеем были как раз таки срок фона. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что я не техноблогер, а игровой, поэтому расскажу про поведение девайса только в мобильной колдушке. По названию эпизода несложно догадаться, с чего я кайфанул в первую очередь, и это, конечно же, стабильные 120 FPS в игре. Такой результат, к сожалению, не выдает мой яблочный сотик, ибо у него постоянно на такой частоте кадров бывают просадки до 90 и 60 FPS скачущая герцовка отрицательно влияет на игровой процесс. Я уже чувствую, как комментарии строчат люди про свои 50, 60 FPS и про просадки до 30. Ребята, я вас прекрасно понимаю. Но и вы меня поймите. YouTube это и творчество, и отдых, и, конечно же, работа. Улучшать условия труда и вносить положительные коррективы нужно обязательно, чтобы быть максимально полезным в своей сфере. Надеюсь, вы поняли мой посыл. Так вот стабильные 120 FPS — это сказка, которая открывает второе дыхание для творчества. Мне даже показалось, что у на снайпушке я стал играть чуточку бодрее, чем это было на прошлом девайсе. По крайней мере, мне в это хочется верить. Сенсу я более-менее настроил, но процесс этот был не из простых. А вот с гироскопом у меня особо каких-то долгих проблем не было. Ибо я играю на достаточно маневренных значениях, и благодаря этому на лимитированном релизе Warzone я уже себя чувствую поувереннее, ибо, как вы знаете, сейчас там гироскоп настроить нельзя, и он для многих слишком резкий, ну а в колде я уж там себе крутанул как надо. Так вот, дорогие друзья, преимущество, конечно же, определенное есть. Оно выражено в быстродействии и в отклике самого сенсора девайса. Добавьте сюда железо бетонные 120 FPS в сетевой игре и вы получите идеальное устройство для доминации. Но поверьте, друзья, этим всем хозяйством надо уметь пользоваться. Это то же самое, как, например, если начинающему гитаристу купить самую топовую гитару тысяч так за сто, а он на ней только сможет сыграть кузнечика. Я надеюсь, вы поняли, к чему я клоню. Знаете, сейчас вот пишу сценарий понимаешь, понимаю, что он выглядит как какая-то нативная реклама рокфона. Еще разочек, это не реклама, не интеграция, это мое выражение огромнейшей благодарности Сане за то, что внес охренительный вклад в развитие моего творчества. Ибо на android девайсах и игр кривых побольше, и можно рофлообзоры всякие пилить, и бета-тестирования разные выходят. Короче, Саня, ты заебись. В честь этого я решил с Фистером для вас небольшой праздничек тоже устроить. Конкурс на 10 боевых пропусков получать, как говорится. Чтобы в нем поучаствовать, по ссылке в описании, залетайте ко мне в телеграм-канал. Жмите кнопочку «Участвовать». Подписывайтесь, естественно, на мой телеграм, на телеграм Фистера. И все как бы ждите, когда бот рандомно вас выберет. И еще, ребят, пока вы не ушли за конкурсом, можно я вас попрошу? Не так часто я это делаю, но оставьте, пожалуйста, прямо сейчас комментарии. Саня красавчик, либо может быть что-нибудь от себя напишите, ну потому что реально мне Саня очень сильно подсобил, я до сих пор кайфую, и это я уже без сценария как бы говорю, а вот чисто от себя, вот, поэтому сделайте, пожалуйста, такую штуку, я буду вам очень сильно благодарен, постараюсь все комментарии такие пролайкать, спасибо, еще раз спасибо, Саш, тебе огромнейшее спасибо, жму руку, а это был Огнянский, все только начинается.